Всем привет, ребята, вы на канале И сегодня мы с вами сделаем. Известных детских блогеров на 50 лет старше. Да. Да? Для этого мы загрузим их фотографии в программу Face Up и посмотрим, что у нас получилось. Да. Сейчас мы... нам понадобится фотка мистера Макса. Мы сделаем бороду. И он у нас будет дедушком. дедушкой Дедушкой. Сейчас мы сделаем, сделаем его. Поменяем мы, пол, да? Да. Женский, женский пол. Женский пол у него будет. А то есть он, он будет не искать. Угу. Теперь это у нас Вики-шоу. Хайлайт из Викишоу. Настя лайк. Настя лайк. Фамилий Бог тут подписано, Катя Низкие. Диана. Катя Адушкина Я Как люблю слово Диана. Илья. Очень люблю. Николь. Лиза. Николь сестричка. А это я. <свеч> <свеч> Старенькая такая, извините. <изюня. свеч> Напишите в комментариях, кто вам понравился больше. Я... Лиза Нухина, Фэмили Бокс, Мистер Макс, Лолидиана, Ладика. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Пока.